Здравствуйте, вот такой палисадник из профносила перед домом мне предстоит сделать. С чего начать? Начинаем разметку по местности периметра будущего палисадника и делаем разметку под копку столбиков. Ямы для столбиков копаем глубиной не менее 50 сантиметров. Нарезаем по размеру столбики из металла сечением не менее 50 миллиметров и ставим их по месту. Выравниваем столбики по всем поверхностям по натяжению нитки и бетонируем. При бетонировании не забываем обращать внимание на ровность столбиков. Они уходят в сторону при засыпке бетона. Забетонировали и даем укрепиться бетону около суток. Бетон укрепился и теперь можно приступать к привариванию прожили. Прожиленный из профиля берем сетению 25 на 50 мм. С одной стороны угла забора вырезаем на торце профиля вот такой выступ на размер сетения его. Это делается, чтобы при порыве ветра не издавался свист. И загибаем его. Аналогично этому делаем такой загиб, и в другом конце угла забора. Вот и все, Наш профиль подготовлен к привариванию его. Вот так он выглядит. Теперь из проволоки делаем вот такое приспособление по сечению профиля. И загибаем один конец проволоки на высоту опускания прожилины от верха столба. Так удобнее будет удерживать профиль при приваривании его к столбу. Одеваем это приспособление на профиль, а другой конец закрепляем на столбе. Вот так выглядит конец приспособления, который закрепим на столб. Так временно профиль будет удерживаться на необходимой высоте, пока его не приварим к столбу. Закрепили и привариваем прожилины по месту выравнивания их по уровню. Вот так выглядит верхний ряд приваренных прожилин к столбам. Нижние прожилины временно удерживаем аналогичным приспособлением, которые были сделаны для прожилин верхнего ряда. Только опускаем их на больший размер, добавляя проволоку на необходимую длину и закрепляем один конец проволоки на верхних прожилинах. Прожилины выравниваем по уровню, приваривая их к столбам по всему периметру забора. Каркас из металлического профиля подкрепление листов из профносила готов. Поверхности верхнего и нижнего ряда прожили находятся параллельно по отношению друг к другу и ровные, как мы видим, по горизонтали. Теперь нам предстоит зачистить поверхность каркаса под ржавчины. Я запишу их алгаркой, используя металлическую насадку. Итак, вся металлическая поверхность каркаса готова под грунтовку. Теперь предстоит еще сделать каркас в калитке. Из профиля 25 на 50 мм нарезаю по размерам калитки, высоты и ширины, необходимые полоски для дальнейшего сваривания их. Верхнюю и нижнюю полоску из профиля по концам его зарезаю вот с таким выступом на размер сечения профиля а вертикальные оставляем без изменения. Приблизительно кровной поверхности делаем ровные лежки под углами калитки и располагаем детали каркаса калитки на них. Вот так выглядят все углы соединения калитки. Теперь берем уголок и выравниваем все углы сторон нашей калитки. Выровняли. Выровняли все стороны углов под угольник. И прихватываем сваркой по углам в нескольких точках с одной стороны. Вторую сторону не прихватываем пока. Теперь нам необходимо убедиться, что все стороны калитки находятся в одной плоскости. Поднимаем за одну из длинных сторон калитки и просматриваем ее, как она расположена по плоскости по отношению к противоположной стороне, профиля, находящейся ниже ее. Вот так мы просматриваем эти стороны. Убедили, что они между собой находятся в одной плоскости. Теперь можно делать прихватку из другой стороны. А потом и обварку по всем сторонам калитки. Если стороны не совпадают по плоскости, то выравниваем их между собой. Это легко исправляется выкручиванием их в ту или другую сторону. Обварили. И теперь навешиваем ее по месту. Вот так она выглядит на своем месте. Теперь устанавливаем шпингалет и ограничитель, или так сказать упор из уголка для калитки при закрывании ее. Проверяем. И теперь можно грунтовать все металлические поверхности. Вот так выглядит прогрунтованный каркас под дальнейшую покраску. После высыхания грунтовочного слоя, Окрашиваем все поверхности каркаса под палисадник. Покрасили, дали время на высыхание, проверяем на открывание калитки и теперь можно приступать к прикручиванию листов из профнастила. Первую очередь определяемся по рельефу местности и находим самую высокую точку, от которой и будем производить уровень по горизонтали прикручиваемых листов к каркасу палисадника. Сперва прикручиваем лист на калитке, а потом по периметру полисадника. На землю ложу ровную рейку длиной около 2 метров или длиннее и выравниваю ее по уровню. На эту рейку ставлю лист, который необходимо прикрутить. Вкладываю ровную рейку, выравниваю ее по центру прожилин и отмечаю места для сверления отверстий для крепления этого профлиста. Вчера просверливаю одно отверстие и закрепляю лист с прожили. Для убеждения, что лист прикрутен ровно, сверху прикладываю рейку. Все ровно. Теперь просверливаю и остальные отверстия и закрепляю лист на саморезы. Теперь на угол забора необходимо согнуть лист по размеру. На деревянной бруски ложу профлист. И делаю отметки в местах изгиба его. Сверху прикладываю другую ровную рейку по намеченным местам. И прикрепляю ее к нижней с саморезами в двух концах. Теперь делаю изгиб листа. Все. Так быстро согнули лист на угол забора. Подкручиваем. Подкручиваем саморезы. Снимаем рейку. И теперь будем этот лист прикручивать по месту. Вот так он выглядит на месте угла забора. Просверливаю отверстия в листе, проверяю по уровню его, потом просверливаю прожиленные отверстия и прикручиваю саморезами лист. И аналогично этой проделанной работе по креплению листов из профнастила, закрепляю их по всему периметру полисадника. Вот так выглядит забор полисадника из профнастила перед домом. Вот и все, что необходимо знать, как сделать палисадник перед домом. С вами был канал Делаем Сами. Возможно, это видео будет полезным, кто хочет сделать палисадник и не знает как. Всем желаю удачи и успехов в добрых начинаниях. До свидания.